Рэпер Гуф в начале марта удивил общественность своим поведением, артист делился в личном блоге странными видео из Таиланда. На одном из них жена артиста Юлия Королева просила его отдать ей паспорт, чтобы она могла улететь в Москву. После этого о жизни супругов ничего не было известно. Спустя время Королева поделилась некоторыми подробностями произошедшего. Так, по ее словам, у Гуфа «снесло крышу, из-за его матери, с которой у знаменитости напряженные отношения». Сейчас Юлия призналась, что чувствует себя намного лучше. Также она добавила, что последние дни сильно изменили ее. Последние недели жизнь удивляла меня ежедневно, наводила, открывала двери, давала знаки, приводила полезных людей, странные новости, абсурдные действия, незаслуженные слезы, невероятные совпадения, чужое невежество, очищение от чужой зависти и злости. Бесконечно долгие разговоры, исповедь, возрождение, обретение невероятной силы, ощущение просто нереальных возможностей. Все это и многое другое дало мне просто огромный толчок, раздолбать, всех и все на пути к своим целям.